Слушай, скажи мне, пожалуйста, это сэр, а чем мы делаем вообще в полицейском участке? И как mm -hmm. у нас вообще возник этот внедорожник? Не знаю, просто ты на банку с колы не ступил. А, ну бывает такое. Слушай, ты там не хочешь себе взять маленькую машинку? Я просто хотел тебя покатать. Хочу взять. Давай возьму. Давай. Давай возьми эту бандитку. Просто даже интересно, ты сможешь запрыгнуть в мой багажник? Думаю, смогу. Так, ну-кась, ну ка ну-кась. Ну так, так а вопрос, ты где? Я тебя не вижу. Сейчас я к тебе <с подъеду. <с интересно, откуда ты будешь ехать? Пока не вижу. Так. А, вот он ты. Здорово. Давай, я тебе даже багажником повернусь. Слушай, не надо так сильно, меня колбасит жестко. Ясно, это будет долго. Нет, подожди, я сейчас разгона. Давай, давай, давай. Выставлю камеру. Понятно. Все, едем. Подожди, ты у меня Ч ты меня с багажником делаешь, что мне объясни? Че и минут там отложил, ты что совсем уже? А <минут> че она не срабатывает? Да откуда она сработает? Мы же едем в этой машине. <смех> Жесть. Подожди, а что будет, если я Нет. вот здесь проеду? А почему тут пробка такая жесткая? Типа светофор не работает? Походу. Жесть какая-то. Так, ну я же не просто так тебя взял с собой, да. Сейчас mm -hmm. мы доедем до места... Тихо, тихо, ты помнишь. Ты в курсе же, ты мне уже задний бампер оторвал почти? Я ничего не трогал. Да-да-да, да, не... да. почему у меня тогда оторванный задний бампер? И колеса. Я ничего я их Ладно, в общем, подъезжаем к месту старта, где буду я еще с тобой йоу вот так ух ты ух ты Мария, как ты, раз ты. маунт челя ух Ох, ты. Ох, господи боже ты чё такой бешеный я так. ничего не трогал так. да да да да да Чувствую, тут сейчас Шесть. подъедет сюда у меня чуть не задавили да слушай прикольно на этой тачке то уже... можно кататься Че, все равно ой, я кстати на нее с первого раза не запрыгнул ой слушай надо реально разгоном брать угу. так подожди Ч, поехали на гору большого а да, погоди я хочу просто сам запрыгнуть уже на эту хрень так ну надеюсь Во, все отлично что сейчас будет происходить? Тут просто. О, давай! Я придумал, короче, тему. Кто кого столкнет отсюда. О, смотри, ты уже перевернулся. Тактика. Выходи, вылезай. Вылезай оттуда. Тактика трампли. Ах, ты козел какой. Я, по-моему, пытался твою тактику воспользовать вылезай отсюда вылезай вылезай чем меня все время колбать ох ох оба я Есть. ушел Ушел. окей давай тогда подъезжай сюда ах ты вон и где ты. да вот и видишь здесь рядом ну давай прям вот у этой таблички давай подъезжай ну что знаешь, где Чили? Uh -huh. Знаешь, как к нему попасть? Uh -huh. Я даже сейчас специально поставлю. Ну, я больше себе, конечно, поставлю. Во, все, отлично. Так, Хорошо, ну я буду что? ехать за тобой. Кто? Вообще-то, кто первый, тот и не лох. На три... Вот так вот, чтобы было ровно все. На три, два, один. Погнали. Ух. Ух-ух-ух, погнал. А, ты меня на финише прям хочешь обогнать, да? Ох! Это был маневр. Маневр уклонения. Тек. Полетели. Блин, слушай, он очень быстрый. Маленький сгусток энергии. Йоу упал. Ай-яй-яй. Очень быстрый. Тебя тут следы. Да, Это классненько. Ай-ай, тут на самом деле быстро не поездишь. Да. Короче, теперь нужно двигаться по дорожке, я понимаю. Ну да, да, да, А тебе тоже надо двигаться по дорожке. Я сейчас задаром. Стой, машинка. Что такое? Она жестко и я не хочу останавливаться. Тем более, слушай, как-то тяжеловато идет уже. Ты там где? Я еду вверх. Вот, хорошо. Я тоже еду вверх. Ой -ой -ой -ой. Хотя, наверное, надо было по другой Ой -ой -ой. дороге. Блин, как надо обратно с этой штукой управляться на самом деле. Это капец, понимаешь? Каждый раз, когда ты хочешь разогнаться, она тебя наказывает тем, что просто сбивает с горы. Хм. Тихо, тихо, тихо. Просто каждый поворот приходится филигранно проходить. Ай-яй, ай! ай, ай. Стой, вот стой, я чувствую. Стой! Я чувствую. Ой-ой-ой! У нее сцепление вообще ноль. Я увидел, куда мне нужно ехать. Да? Это хорошо. О, я уже первый парашют встретил, отлично. Я на третьей пути. Да чтоб тебя еть. Ох, ох, ох. Давай, давай, давай, давай. Так, заехал. интересно как среагируют туристы которые здесь ходят так ну у меня пока получается о тихо тихо тихо надо тактику галактику я понял только одно на высоте нельзя тормозить оставь мину зачем Вау! Поставил минуту свою я голову. До нее доберусь, я скажу тебе. А, Окей, я поставил минуту прямо на центре дороги. Прикинь меня отброси. Да-да, вот я, я, тебе об этом и говорю. Ты зря это сказал, потому что тебя отбросит. А учитывая, где я это поставил, тебя очень сильно отбросит. Так, ладно, парашют я проехал. О, первый только парашют. Угу. Я уже второй проехал. А, ну, собственно говоря, знаешь, почему я второй парашют проехал? Угу. Потому что я, кажется, уже к Чилиоду приехал. Да-да-да, я уже вижу вершину. Так, а тут, блин, сюда? Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, как что-то эпично это нужно выворачивать каждый раз. Давай, я смогу. Есть, есть. У нас уехала. <свят> только где ты стоял ты? Мне вот интересно. Там дальше. А вижу. <свят> я вот уже она. понял. Где... Вот она. Объехал ее? Взял. Нет, она меня не отбросила, нормально. Воу, -во -во -во -во -во -во. Но Я больше мин ставил. <свят> <свят> Судя по звукам, ты куда-то улетел, да? Да. Попробуем Далеко? вернуться. На трассу. Давай, попробуй вернуться, тем Слушай, более. А не что плохо я получается. уже... Я уже приехал к финишу. Давай, давай, давай, давай. Оба. Я вернулся так, на трассу. Я сейчас, я сейчас попробую заехать вот сюда. <гас> Блин, нет, нет, нет, нет, нет, нет, только не с горы. Только не с горы. Вот он второй парашютом там она. Опа. Так, слушай, ну я уже все, я уже даже на финиш забрался. Есть. Кстати, от этой радиоуправляемой машинки очень интересный вид получается на Лос-Сантос. Mm. Очень забавный такой вид на Лос-Сантос. Прям красивый такой ночной город. И радиоуправляемая машинка с бомбой. <с <с <с так, ты где там? Я даже не тихо, слышу. Тихо, тихо, тихо. Тут прям... Прям кидает ее жестко. Я тебе об этом и говорю. Ее очень сильно кидает. Так. Да за... Забирайся ты уже, господи. Так. Приходится подостанавливаться, а потом... Да, да да да да я везде так Ехать делаю, Давай-давай, машинка. Молодец. Так. О, так. развилочка. Нет, ну куда ж ты так? Я хоть туда поехал. я на этот стол не могу никак забраться. Так. Я, я на мостике. О, здорово. Ты вообще как здесь-то оказался? С какого, с какого перепуга ты с этой стороны-то оказался? Там была я дорога, не... я по ней поехал. Серьезно? <свист> Там как бы можно было и по другим часам. Короче, смотри, я никак не могу на этот столик забраться. Тихо-тихо-тихо. Тих. Ага, понимаешь, в чем прикол весь? Ее Бой! Я смог, смотри. Угу. Давай попробуй ты на вторую часть. Ну это было близко. Вообще свалился, да? Э! Э! Так, судя по тому, что я еле-еле слышу твои звуки, ты куда-то вообще прям упал. Не, здесь рядом. Стой, стой, тачка, стой. Стой. Стой. стой. У меня, кстати, таймер обратного вот, отсчета идет. Хм. На бомбе. А, ну он потом сбрасывает. Вы вообще? Ты че такой дикий? -то? Да, да, да. По лестнице забирайся давай давай давай давай ударился блин столбик постучался да Э, меня не сбивай а ну я на ручнике стою мне норм давай ты что ст... Ты чё <что> натворил? На мое место забрался. Да? Вот так вот, да, вот так. Опа, все, я на месте. <сélит> <сélит> <сélит> Хватит пытаться. <сélит> <сélит> я понял понялся с вами. Так, слушай, хорош, короче, на вот столик. Пошли насиловать машинки. Ты же помнишь адский спуск? Да. Yeah. Тогда погнали. Тут он вот тут где-то начинается. Прикол весь в том, что теперь его хрена. А, вон он где, нихрена все. Подожди, подожди, не толкайся. Капец его здесь теперь. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Давай насчет раз-два, подожди ты, господи, да не... не насилуй ты меня. Заколебал. Подожди, я даже эту хрень не могу сломать. Не, остановись сюда подальше. Ты тоже не можешь ее сломать. Я могу ее подвинуть? Да не насилуй ты меня. Да нафига двигать? Стой здесь. Нам разгон нужен, чтобы прыгнуть. Все так плохо, да? Ладно, погнали, насчет 3 Раз, два, три. Погнали! Ух, е! Кот ты не туда полетел. А так вот оно, нацкий спуск этот. воу Офигеть, меня колбачка Ух! Я в елку уже Я не знаю, как мы с тобой будем встречаться. Да, но тут капец. Приколюха меня в том, колбасит. что машина может ехать, ну, даже в, в обратном. Принципе эта тачка может ехать тоже. В Обратном направлении капец. я могу лететь. Ёлки-палки. Слушай, ну живет. Угу. Правда, я, знаешь, я как бочка скатываюсь. Я не еду. Я просто боком качусь. Да развернись. Блин, я в какую-то елку ушатался. Давай, я, кстати, давай, давай, я, давай, давай, давай. давай, давай. Оба. Я опять в какую-то елку, В какие-то кусты. Я вообще не представляю, что происходит. У -у -у -у. <связь> О, я пролетел то место, в котором когда-то застрял. А, ты, ты только там. Да. Ты сейчас ждет все веселье впереди. Так. так, ну я, короче, на набережную буду выезжать тогда. О, тут еще желоб из грязи оп. есть. Слушай, ну она, кстати, управляется очень хорошо. Mm -hmm. Ну, вниз, когда спускается по грязи. Вверх она очень хреново управляется. Так, вот он мост. И вот он сзади. Вот, белый. Белый видишь? Дымок. Давай, выезжай же. Господи, боже. <свист> <свист> <свист> Тут капец, на самом деле, тоже начинается. Ну ладно, фиг с ним. Слушай, я уже задымился. Он у меня тоже маленький дымок. Я уже прям задымился так, прям вот конкретно. То есть, все-таки ее можно избить. Я так фиг... врезался вот... Адр... Ай, жесть. Продолжаем свое путешествие. Все, я приехал. Нет, нет, нет. Только не в воду. все Ты приехал я в воду? Приехал. Не, я приехал на... На финиш. Тебя ждут. И... Мне интересно, ты тоже ударишься в эту деревяшку? А, нет, вот он ты. Тихо, тихо, тихо, тихо. Там вода как бы есть. Мы с тобой два чайничка, да? Mm -hmm. Ты чё это тут пристроился, да? Ладно, погнали. Я знаю место, где можно красивенько так спрыгнуть, нафиг. Mm -hmm. Погнали. Yeah -huh -huh. Слушай, ну, по пляжу вообще один кайф кататься, смотри. Он весело едет. Песочек, такие следы. Оу. Я тебя еще толкнул. Так, где тут? ну что, прощаемся с нашими машинками. Понятно, ты уже простился со своей машинкой, да? Я Q нажал, но она не успела. Привет! Я тоже, короче, спрыгнул. Слушай, ну хорошенько покатались. Ты, кстати, где вообще? Я... Найди меня. В смысле, ты еще на машинке что ли? Нет, меня почему-то отбросило туда жестко. Ты представляешь, где я нахожусь вообще? Я почему-то на лесопилке на этой. А я здесь, вот уфак. факт я хотя бы рядом со своей тачкой. Так, наверное, поэтому так и произошло. Ух, да. Сейчас я на прессор сяду. Не, давай. Подогнали. Где там твой прессор-то? Блин, ты реально сбил мою тачку, понимаешь? Она просто вся побитая сзади. Смотри. Да, без ракет, давай. Я не в тебя. Во. Видал? Смотри. Смотри на мою задницу. <смех> вот кто ее бил так, <смех> нещадно Ладно, погнали, короче, по делам, поехали. Я думаю, еще успеем развлечься и не раз. Я вижу, ты там уже развлекаешься. Я понял. <смех> Ясно все стало. Я проезжаю уже через этот, через огненный шар. Знаешь, в этот момент я в 9 уже отжал. Так что это только у тебя останется. Фух, ну хоть закончить успел, хорошо, чтобы так. Ой, ой, ой, у меня, у меня грузовики налагали, ты видел? я видел Ха -ха. Жестко. что это за изнасилование было? О да, спасибо ты меня зажег